Федеральная избирательная комиссия номер один. У вас значит председателя Севериальной избирательной комиссии номер один выбор. чаю. Да. Могу спорту, да? Да, у Ютова, вы присаживаете, да, уважаемые коллеги, я выступаю один раз доброслужно мотивы своего голосования. Не буду каждый раз об этом говорить, делаю размер месяца. Я считаю, что. Могу поддержать не чая Логу а также еще целый ряд э, кандидатов на доступ и председателя территориального комиссии по следующим причинам. Я полагаю, и в данном случае меня поддерживает бюджет регионального совета партии Яблоко, что некоторые из предлагаемых сегодня кандидатур несут персональную ответственность за фальсификации на выборах 2011 года решения есть поэтому. Значит, то, что судебные... Вы сейчас Почему? не судебные. пожалуйста, я приемлю диалог, мы выслушаем члена комиссии, а после этого, если будут вопросы, мы определимся. Ольга Петровна, извините, продолжайте, пожалуйста. Ой, извините. Хорошо, я, я скажу мягче. За нарушения. Не все нарушения требуют судебных решений, кроме я того, из милицейских и из Сергей Анатольевич, простите, пожалуйста, порядок. Порядок. я прошу дай, ну, закончить Я понимаю, что вы со мной не согласны. Я понимаю, что вы со мной не согласитесь никогда. Но есть общество, которое видит все то, что происходит. Я объясняю мотивы своего голосования. Вы хотите, как это принято у нас обычно? Чтобы я голосовала, не объясняя своих мотивов, я не считаю это возможным. Не включили, я тоже отдала своих. Я, только, я прошу парень, личную... я я вас, вы можете, вы можете, как очень рады, со мной не согласиться. Но вы можете выслушать меня до конца. Хорошо? хорошо? Еще раз повторяю, я полагаю, что владелицы несут ответственность за эти нарушения, которые вы именовых. Эти нарушения не всегда связаны с голосованием. Они связаны, например, с тем в комиссии регулярно не обеспечивается доступ тех лиц, которые имеют на это право в связи с статьей в Федерального закона «Основные гарантии избирательных прав». Неревник допубликует решения своих комиссий и так далее. Я свою точку зрения высказала, еще раз повторяю, я не призываю вас соглашаться со мной, я лишь объясняю свои мотивы. Все, спасибо. Спасибо большое, коллеги, приняли сведению с информацией Предлагаю не обсуждать данный вопрос, а продолжить по нашему порядку работы. Итак, повторяю. Назначен председатель территориальной избирательной комиссии номер один Нечаев выполнили. Второй кандидатур голосовали. Коллеги, кто за? Против? Вам? Воздержались? Нет. А воздержался один?